том Томчи выпрыгиваешь, бля. Рекорд! Да, надо считать. Да, надо падать считать. Да, чтоб Кирюха не засрал. ха <соскоп> <соскоп> А вообще... ты боялся себе попадать? Я, я падал во все побегону, <соскоп> блядь! Охуящие! <соскоп> <соскоп> не ожидать все-таки надо считать надо считать опа опа опа на такая опа кто погнул опа погнул? опа опа опа опа кто опа опа я опа опа опа опа опа опа опа опа как догадался? Не знаю. Там видео получилось такое булькающее от туза. Так, ну дернулся не? Я, я, нет, ты. Ты о, о вс, понеслась. Головой набил просто. Просто убил мяч. Ну и кто? А там ничейная зона. А. Нейтральная. А, не... Берестал. <смех> о, Ого! Ого! Хорош. Ого! Солнце, сука. Еще. Ого! я Ого! Ой, Ого! Вот так вот и Ого! Ого! Ого! Ого! Ого! Слетунка космический. Сейчас нам еще всем потребуется крем, потому что я его потелпать. Блядь, блять, то блять, Я всем Надо будет в лоб. Заглушить прям. прямо. Прям цельтесь меня. Блять. Ой, извиняюсь. До дороги. Да залупа, а! <laughs> десятый Дорога раз бьет, блядь, десятый раз не пролетает, но, ну, блядь, его. Попытка не пытка. Ой. Давай-то я. Давай, давай. -давай. <реслый> <Дальше. Щит. реслый> еще Ничего еще Ничего еще Раз, два, три! И четыре, уже все будут волки, пять, <реслышленные> пять, да? Пять! считаем! Шесть! Семь! Восемь! Семь! Десять! десять одиннадцать! Тринадцать! Четырнадцать! Пятнадцать! Пятнадцать! Я-я! 17, 18, 15, 12! А, блядь! Ай! Пойду, пивка гладная файла. Врудь так ему прав. Ладно. 24 кухня. Да. 21 это. Очко. За очко. Хватит уже снимать. За очко надо выпить. Не, реально люди снимают. Он выложил в последний раз видео, 8 мая написано. Супер мега информативно, идет 2 минуты, ни о чем. Как играют Да, просто там Там даже тишина, там же никто ничего не. <смех> как всегда, просто кто-нибудь дал кому-то меч. Ой, блять, не поймал. <смех> Майк, наверное, другому дал, все видел. И там, как я еще не ну ты там это хоть. это... Кусочки самые такие, пизда, ты.